Ребята, всем привет, всем мира. Видео такое, сначала нехорошая новость, потом хорошая новость. Три примера приведу. Того, как какой-то там успех в общепринятом понятии в жизни, ну это все деньги, вот эти все бирюльки, как он абсолютно не коррелирует с успехом с женщинами. Значит, В телеграм-канале, кстати, ссылка на который здесь есть внизу, один парень там задавал вопрос, говорит, вот, что-то там, там, как мне там быть с девушками, бла-бла-бла и так далее. Мы когда сидим на работе с коллегами, там, молодые парни, они все говорят, что у меня нет шансов, потому что для этого нужны деньги, машина, вот когда у тебя будут деньги, машина, там, квартира и так далее, брюлики на мобиле, тогда у тебя будет все окей с женщинами. <смех> для меня это вполне понятно, потому что они не могут себе объяснить свои неуспехи и свое бездействие. И они таким образом просто не простят себе, если у мужчины будут какие-то успехи без э, денег, мобилы, чего-то там, брюликов, э, квартиры, машины и так далее. Это будет для них непростительно. И самое тупое, что многие вот в эту всю историю верят, ну им же надо как-то объяснять абсолютное там, отсутствие. Женщин в своей жизни, да, то есть уж не то, что женщин, которые нравятся. Второй пример – это недавно прошедший тренинг-практика, когда в очередной раз туда пришло куча людей успешных, реализованных в своих профессиях, в своих стезях, в жизненных, да, то есть это там мог быть стилист, это может быть какой-нибудь там программист, айтишник, какой-то, не знаю, там чувак, который… Круто прокачался в профессии, то есть неважно, важно то, что они все в первый день тренинга, когда пришли туда, просто тряслись как маленькие собачонки перед женщинами, которые им нравятся. Хотя это парадоксально, они могут на работе быть, ну просто альфачами, которые там разруливают любую проблему, они могут разговаривать по телефону с какими-нибудь там зам префектуры какого-нибудь там округа Москвы, то есть э, при этом позвонить какой-то непонятной студентке, там человека просто колбасит, поэтому это еще в эту копилку того, что кто-то наивно до сих пор полагает или там врет себе в нагл. И с этой же практики Андрюха, диджей, ну там короче такой ну интересный парень, он рассказывал такую историю, как говорит я сижу смотрю в летнем кафе, сидит девушка очень красивая, очень эффектная такая, с ногами. Я смотрю, как сидит несколько человек за столом там, и они такие довольно-таки презентабельно выглядящие мужчины. И они прям такие в пиджаках, в костюмах там в дорогих часах. Ну, видно, что у ребят как бы хотя бы на финансовом плане все неплохо. И он говорит, я смотрю, как они прям косятся на эту девушку, пускают слюну. В итоге она встает, рассчитывается и уходит. Андрюха ее догоняет. И, в общем, все круто, берет телефон, там обнимается, болтает она, смеется. Ну, как бы со стороны это выглядит, как очень круто, как очень круто заинтересованная женщина. И он говорит, я специально посмотрел на этих мужчин, которые вот так вот, открыв рот, смотрели на все на это, с завистью, с непониманием, с э, хрен пойми, чем в голове, потому что Андрюха был в таких летних шортиках, в кроссовках. Он ну, выглядит, как такой распиздяйский диджей, там какие-то татухи, что-то, ну, то есть, в общем, обычный парень. Без понтов, без каких-то там, не знаю, дорогих пиджаков и часов и так далее. И я, насколько знаю по себе и знаю по моим ученикам, когда ты убираешь эту ошибку, этот эрор. Тут есть еще один побочный приятный эффект такой, что когда другие мужики смотрят, и как сказал один там стилист, на тебя и понимают, что тебе это можно, а им нельзя... Где я почувствовал, что я доминирую над ними, я круче них. Если у кого-то есть такая больная дыра, которую надо заткнуть из серии, а нужно продоминировать над другими, показать самому себе, что я круче, то это прям закрывает эту потребность на ура. Плохая новость в чем? Что твои деньги, там твои иллюзии о том, что когда они у тебя будут, когда у тебя будет там успех, вот эта вся херня вот эта навязанная, машина там, прочее говно что вот тогда-то женщины сами потекут к тебе реку. И у меня таких примеров ты сечи, что это неправда, и ты можешь до сих пор сидеть в этой иллюзии и обманывать себя, потому что это гораздо проще, чем признаться просто, что ты ссыкло. Ну, или тот человек, который реализовал себя в других жизненных каких-то ситуациях, много где чего добился, постарался, там у тебя и схватило, а вот в этом вопросе, да, ты сыкло. То есть, осталось решить только теперь этот маленький вопрос, самый главный вопрос в твоей жизни. И плохая новость в том, что когда у тебя будет все это, если будет, конечно, то ты поймешь, что ни хера <coughs> это не работает, это не помогает. Короче, я поднимаю цены на все свои микропродукты, микрокурсы, то есть, это некий интенсив, курсы стоимостью 990 рублей, и, значит, вечером в понедельник мы увеличиваем цены на X2. Но хорошая она в том, что я тебе сейчас, как своему подписчику, это только для своих информация. Я хочу об этом сообщить, чтобы ты успел за эту символическую сумму приобрести любой интересующий тебя курс, интересующий тебя тематики. У меня есть шесть курсов. Это знакомство в онлайне и общение в онлайне. Ты будешь легко общаться, у тебя не будет вопросов, что написать и как вытащить девушку на свидание. Волшебная таблетка от страха знакомств – это вообще крутейшая штука, которая работает, сработает для любого человека, независимо от статуса, возраста, там и чего-то еще. То есть, если тебе страшно знакомиться, это прям твое. Там будут очень легкие штуки. Это свидание и сближение, как на свиданиях получать результаты, то, что ты хочешь, а не так, чтобы тебя записывали в друзья. Это выбор девушки для отношений и э, начальная стадия отношений. Как не обосраться при выборе женщины, чтобы потом не пожалеть об этом горько и не заплакать горькими слезами. И это женские проверки и манипуляции. А, подожди, или я уже это сказал. То есть. И еще есть курс, как выйти из френдзоны, то есть как заполучить девушку, с которой ты дружишь или уже давно знаком. Тоже конкретные шаги и методы И ключевое, что все эти курсы Они как бы микрокурсы, но они дают макро-результат Потому что там около двух часов продолжительность У каждого из них У кого-то полтора, у кого-то два там, и так далее У кого-то два с половиной, у какого-то курса Но суммарно это прям около, наверное, десяти часов колоссальной пользы То есть это все, что тебе нужно знать Базовые какие-то вещи И уметь, чтобы получить результат Такая суперская теория с еще и практическими вещами Которые ты можешь применять вот. Каждый из этих курсов стоит 990 рублей. Всего. Это буквально там 2-3 чашки кофе в каком-то московском кафе. Но дает колоссальное количество пользы. Ты можешь купить любой из них по отдельности, ты можешь купить все вместе всего лишь за 3490 рублей. Это супер халява только для своих ребят. С понедельника мы возвращаем нормальную, естественную, адекватную цену. Как минимум X2 этим э, тренингом, которые поменяют твою жизнь. Итак, ты можешь купить что-то по отдельности, ты, может, уже что-то покупал, ну, купишь что-то еще и уже убедился в том, что это работает. Э, ты можешь купить все вместе за супер халявную цену, у тебя есть всего лишь два 2,5 дня, вечером в понедельник мы эту... Цену увеличим в два раза. Ребят, только для своих, если вы давно собирались, откладывали, сомневались. Если вы не готовы в собственное развитие вложить там, 990 рублей или 3,5 тысячи, где бы вы ни жили, в каком городе, кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, ну тогда мне, наверное, даже остается вам только посочувствовать. Ссылка здесь, ребят, успевайте только для своих.